Ну что, ФСР, как тебе задумочка моя, которую я тебе сказал, да. чтобы конкретно отдохнуть? Просто офигенная задумка. Сейчас мы оп-оп-оп и вообще все офигеют. Да, я думаю, стоит ее реализовать, тем более мы тут на замечательной яхте. Ну, можно это назвать яхтой, такой мини-яхтой. Так, ну и мы, в принципе, уже на месте. Так. Аккуратненько паркуемся. Ты уже готов, да? Опа. Так, ну пошли. Пошли, пошли, пошли. Ты только там не упади, осторожней. А да то придется высыхать. на Ну, так, Вот так, эти вот наши они. тачилы Да, вот они замечательные. Слушай, ну тут тачки две, а гонка у нас одна. Mm -hmm. Какую выбираешь? Пожалуй, вот эту оранжевую. Оранжевую, елки лки-палки. Ты выбрал себе бенефактор? Хорошо, хорошо. Я понял твой выбор. Но у нас похожие тачки. Ну, здесь Только такие... У меня от компании Progen. Ушки такие вот. Да. Ну что, поехали тогда в Тюнинг-отель? Какой у нас самый ближний? Давай. Ну, Yizi. в принципе, недалеко. Ой, нифига моя, тут дрифтит, просто как бешеная, я тебе хочу сказать. Так, главное осторожнее себя вести и не разбить тачку раньше времени. Да если что, починит. Да понятно, что починит, но как-то разбивать мне не очень хочется. Так, слушай, неплохо моя валит. Наваливает прям. Да, вообще быстрее. Ну, я так понимаю, твоя тоже быстрее. Ни хрена ты меня припарковал, скажем так. А, ладно. Погнали тогда тюнинговаться. И встретимся уже после того, как тюнинга. оттюнингуемся, да? Погнали. А, ты задом? Тебя втолкнуть туда? Итак, сначала ремонтируемся, ставим бронь, далее по тормозам максим, движочек запиливаем максимально, конечно же, глушачки, эм, стандартный, которого почему-то не видать, а может быть видать, но просто мы не видим, М -м -м. вот они сверху. Тройной титан вот здесь, двойной глушитель, двойной скругленный, двойной титан, четырехтрубный глушитель. По-моему, тут поинтереснее выглядит. Взрывчатка нам ни к чему, капотик смотрим. Значит, карбон добавляют, облегченный, облегченный. Капот с вытяжкой. По-моему, все идеально сразу. Далее фара у нас, смотрим ксенон, запиливаем и неоновый наборы делаем по максимуму. Расположу. худ цвет у нас будет. Если мы реально запилим оранжевый, то будет оранжевый. Давайте попробуем в такой расцветочке сделать. Раскраска значит, у нас нет, у нас еще скидос. Черные полосы скидос есть. Вот так вот он выглядит. Белые полосики. Германские полосики. Се Санта. Ну совсем не то. Ltd. Джанг. Такой красный джанг. Хм. Неплохо ведь смотрится. Тоже яркая такая расцветка. Ну и Римпейнт. Эм... Да. Вот и думаю, стоит ставить. Нет, давайте минимализм вот этот воткнем. Далее запилим номера у нас вот эти. И покрасим ее, значит. Это что за нафиг будет? Классический банда матовый металлик. О -о Ох, ё -моё. Это что за офигенно так стало смотреться-то? Ну, давайте посмотрим какой-нибудь реально оранжевый. Просто я офигел. Или вот винно-красный. Блин. Я такой цвет хочу. Оранж как-то не очень. А вот тот цвет просто... Просто реально огонь. Либо черный, либо... Это даже вот так офигенно смотрится. Серьезно. Блин. Просто офигеть. Вот и выбирай из этого. Ой. Да. Пускай будет так. Значит, металл у нас есть еще. Это хрень. Перламутор, вот если долбануть какой-то, опять же не вижу смысла. Доп цвет у нас будет металл... или нет? Хм. То есть вот все-таки так, да? Ну, пускай будет оранжевый. Я только за. Цвет обивки у нас есть. Графит. Черный. Инистый. Ледяной. А, то есть вот что красится, да? Ну, тут, наверное, лучше запилить какой-нибудь красненький такой вот. Пускай будет таким и... Эм, не. Не. Оставим джанг. Значит, продать пороги. Пороги основной цвет или вот такой. Я думаю... Давайте покрасим. Спойлер. Тут у нас просто 14 спойлеров. Стандартные вот такие плавнички. Блин, они реально классно выглядят. Не хотел бы я их на что-то менять. Сейчас посмотрим, что нам тут предоставят. Ух ты, елки, Рамный карбон. Снизу прямо идут. Не, я, пожалуй, оставлю стандартные. Трансмиссию вверх. турбонадув вверх. Тут вот уже бесполезно, как я вижу. Колесики. Это у нас будет... Даже не знаю. Давайте попробуем спорт. Стандартные диски. И какую-нибудь звезда. Вот, если честно, вот здесь вот стоит вот много таких вот элементов. Значит, разрабы хотели бы, чтобы здесь тоже было много элементов. Но я вижу вот такой Demon Cut. Так, цвет колес. Значит, черный. Нет, тут нужно прям красный. Что-то такое. Прям поставить интересное. О. Закат на красный есть вариант. яблочно гранатовый Огненно-красный. Ну вот он. Вот он тот наш самый цвет. И шинный дизайн. Значит, у нас атомик будет. Улучшение полистойкости. Дым будет, пожалуй. Давайте тоже оранжевый долбанем. Стилистика красно-оранжевая, стекла. Спрячемся ото всех и, по сути, мы готовы выезжать на вот такой вот красненькой, классненькой тачечке. Что, ж, что мы и делаем? Сейчас там, наверное, нас уже будет ожидать Дел. Что ж, мы выезжаем. Да. Так, ну что, офицер, где ты тут у нас? Вот О, он вот я он. такой красивенький. елки палки, нефига красивый, чернокрасненький. Ёлки. Ну ты. да, я решил такую раскрасочку применить. Правда, я не знаю, как там зеркала хорошо сочетаются. Ну в принципе хорошо, потому что одно дело все-таки раскраска и винил, а другое дело это красная краска. Шикарно. Но так я видишь только обвеса сделал до колеса ну еще естественно раскачал все что внутри спойлер ну, я вижу первый. ты вообще ничего не поменял ну мне предложили спойлер я посмотрел что-то не очень красивый передний и, и задний бампера я поменял а вот ну, Порожки да. тоже запилил, но там, по сути, ну, были стандартные, они не особо отличались, они были карбоновые, а здесь я чисто раскрыл, да весь да потанцевал. Ну и что, потанцевал? Потанцевал. Смотри, у нас, кстати, вверху воздухозаборники у двоих есть, интересно. И я так вижу, ты решил воспользоваться спонсорскими деньгами, Да. Да, мне предложили. Просто взял, да, и наклеил джамп. Покрасился. Ну я понял, да. Видишь, я без спонсоров, я на свои все делаю. Так, ну давай прокатимся. У меня получается тачка без тюнинга стоила 2750, но с тюнингом, наверное, под 3250 где-то будет. Ну, у меня 2850 и ну короче, по тюнингу мы, наверное, вот эту соточку мы уравновесили. Да-да-да-да-да-да, я тоже так думаю. Потому что турбонаддувы все это в одно и то же прилетает по сумме. Блин, ну, кстати, тачки-то неплохие, валят, по крайней мере. Хотя моя что то очень сильно заносится, очень сильно заносится. Так, ну что, давай мы с тобой тогда выберем наше место старта. И будем биться до победы. Портовать. так выравнивайся получается хорошо мы вообще на перекраске стали да так в общем то говоря у нас есть Мне нужна... финиш меточка а сейчас она будет не них У меня сначала встать на место подтолкнуть решили да вот отлично я тебя пригласил и я так, словился. Угу. Так, все, банк в 300 долларов. Хе -хе. Ну и. Поехали! О, пробуксовка, капец какая! И она стоила тебе немного Жесть. времени. Так. А я, конечно... Чего ты там? Я поцеловал машину. Я видел это, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть какая А мы прям по вот этому маршруту должны ехать, или можем где-то что-то... Ну нет, что не обязательно. Если хочешь, можешь сокращать. Мутить. А что там мутить-то ты мне скажи? Так, осторожненько. Тут особо ничего не намутится. Ой-ой-ой. Особенно, Разве... когда мы выехаем сейчас на трассу. Да. Так. Ну все, я уже максимум свой развил. И тормозить не собираюсь. <сöring> <сöring> <сöring> Слушай, ну... но я тебе скажу сразу один минус моей тачки. Она капец как заносится. Так что после трассы мне будет очень сложно. Мне тебе нельзя давать вообще спуск на трассе. Иначе это будет, конечно, полный провал. Да <плакварда> <плакова> я все пытаюсь тебя догнать и обугнать. Ну, я так думаю, максималки у нас будут плюс-минус одинаковые. Так. <плакова> Вот. главное тут, кто правильнее будет ехать и удачней справиться с потоком, который летит на него. Так, осторожненько надо проезжать. Тут все. 6 кМ. Во, -во, -во, -во, -во, -во, во Тебя уже давно эта циферка пролетела. Да, цифры, пролетаем очень быстро. Ты на мост там выехал? Угу. Так, проехал. А, не, не тот мост. Да, Про который ты думаешь. да да да да да да Я на мост к военке. Вот. Только к нему подъехал. Интересно даже. Ты только подъехал к нему? Да. Капец, я уже из туннеля выехал. Туннеля мне еще ехать. Вот я его вижу. Вот я заехал, ой, вот я приехал почти, но тут пришлось оттормозиться. Тут очень жесткий поворот. Вижу, я тоже зацепил Я тоже одного чувака зацепил, это очень неприятно. Хочу тебе сказать. Ты на финише близко. Нескольких пощупал. Ты че, опять стали? ли? Так. Да Тут надо было лучше тормозить. Ну ладно. А, ты уже на этом повороте, да? Guessed. С отбойниками. Он всегда меня вгонял просто в ступор жесткий. Так, я уже поворачиваю, получается, напрямую финиша. Ух ты. Ну да, но мне еще по гравейке надо будет съехать. Так, Ещ один поворот. Тихо-тихо. Вот по гравике я буду поаккуратнее, наверное, ехать. И тут не веляя, едем, едем, едем, едем, едем. Ээ. Йо, даже тут трафик. Да что, что такое? Да ну, вообще. Профессор, ты там едешь, да? Я еду. А ты финишируешь, да? Ага. Оп, оп, оп, Финиширую. Оп, оп. Почти. Тут финиш внизу оказался Че? да так что надо будет прыгать а потом вниз еще доезжать елки-палки я должен финишировать я должен финишировать Нет. да серьезно Ах ты хитрец! Ах ты хитрец! Да, ясно все... Зачем я тебе подсказывал, скажи мне? Вот так. Тут, говорит, снизу надо еще будет вернуться. Слушай, ну мы тут на закате. В любом случае, я умудрился первым приехать. Ну да, с финишем я проковался, но что поделать? Зато тачки наши показали себя очень даже хорошо. Единственное, что моя носится очень жестко, а твоя получается, ну, вполне себе так ведет себя на дороге. Я думаю, она будет по моей. Ну да. Да, вот. Ну, слушай, хорошо повеселились, хорошо повеселились. Да, Надо давай будет как-нибудь... Отдаляемся машинами и поедем по делам. Да, это уж точно. Я потихонечку, мне песок мешает <свес> а. <свес> Ничего, что я выбил у тебя стекла Не <свес> <Nee>. Все, огонь <свес>